Как ты Ничего в да. что не Одна дочка надела папе наши новый шерстяной шарф. Именно с этого действия начинается спектакль «Дети эти» в творческой лаборатории «Угол». Почему дочка? А все потому, что в спектакле, созданном по рассказам Григория Остра, дети особенные и ответственные, а взрослые, наоборот, капризничают и хулиганят. Поэтому посмотреть на себя со стороны интересны и взрослым, и детям. Родители могут представить себя на месте детей, к примеру, та же самая сцена с шарфом, когда вот с утра там, дети не хотят надевать какие-то теплые вещи, потому что и так тепло, и он колется и все прочее. И тут эти ситуации обыгрываются с, как бы, с противоположных точек зрения. То есть, соответственно, родители смотрят такие, ну да, наверное, в какие-то моменты мы перегибаем палку. А дети как бы смеются и думают, ну да, в какие-то моменты, наверное, можно вести себя как бы более так сговорчиво сценарий спектакля Родиона Букаева создан из целого цикла рассказов детского писателя Григория Остро. Хотя тема перевоплощения детей во взрослых кажется фантастической, идея спектакля далеко не детская. Здесь взрослые вместе с детьми заново учатся не разговаривать с незнакомцами, не терять ключи и носить теплые вещи. На самом деле наша задача была привлечь папу в театр, потому что обычно приходят мамы с детьми. И действительно на первых показах у нас Преимущественно приходили папы с детьми, это было очень круто. А с чем они должны уйти? Они должны уйти вместе за руку и с тем ощущением, что они действительно как-то должны найти общий язык между собой. А в новогодние праздники общий язык особенно важен, ведь это и есть то самое чудо, настоящее понимание между родителями и ребенком. Анастасия Иванова, Ленар Влетяров, Универ -Ньюс.